Сегодня ночью вы опять ушли по городу гулять, Вас офицер в казарне не нашел. Я тридцать лет, да и полет служил, забыв про белый свет, Зато хош и дурак, но генерал, тупой до слез, Я службу нес, а вы я рапортом донес, Что вовсе к вам доверие потерял.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 За двадцать бед один ответ, Виад от Дзержинского привет, Взаимно согласимся на развод. И надо сказать, что...